попроще наверное нет так не точно эту песню написал Вячеслав Климович на стихи Ольги точнее наоборот Он сначала написал музыку а потом появились стихи это достаточно нечасто случилось Когда зима пойдет на плечи, И будет снег, и будет легче дышать, из дома бежать, не спать и не ждать, писем. Ты ждешь, когда накроет небо Проспект и парк, где бродишь слепо Дома, разметку дорог В свой правильный срок Снов. И вот зима и снег не тает, А мы главу судьбы листаем, И город как чистый лист, Ты лишь прикоснись к стружке небесной. Приню.